здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вяжу свою же шапку которую которому видео уже два года я его девчонки удалю потому что сейчас свяжу по новой. видео мне жалко было я не удаляла но шапка классное видео плохое я это признаю поэтому вяжу снова нитки у меня 180 метров 100 граммах вот моточек 50 граммов ну и клубочек спицы 3 миллиметра всего 100 граммов пряжи на эту шапку вы можете связать ее полностью по голове кто не любит вот эту макушку тыковку можете связать ее свободную то есть это уже на ваше усмотрение можете также вязать другими нитками рассчитывайте по своей плотности вязания число петель кратно 6 плюс 2 кромочные петли я набираю 92 петли итак набрала я 92 петли всего теперь вяжем таким вот образом кромочную снимаем вяжем одну изнаночную узор мы начинаем вязать в этой шапке с первого ряда она потом красивее выглядит одна изнаночная кромочная одна изнаночная вторая поверх первой меняем местами две петли и провязываем лицевой раз два Теперь первая поверх второй тоже меняем местами. Раз. Два. Две изнаночные. Снова вся коса. Вот это и есть наша коса. Она состоит из четырех петель. И мы меняем местами сначала первую и вторую. Притом вторая поверх первой. Ой, в первой двойке во второй двойке вторая поверх первая поверх второй и после них две изнаночные и продолжаем так до конца ряда в конце у вас должно остаться 1 должна остаться одна изнаночная и еще одна кромочная изнаночная так изнаночный ряд мы вяжем по узору там где у нас лицевые вот видим косичка вяжем лицевой изнаночные изнаночная. то есть у нас здесь будет 4 изнаночные 2 лицевые так изнаночный ряд я провязала теперь лицевой точно так же как мы вязали первый ряд каждый нечетный ряд мы выполняем узор кромочная одна изнаночная здесь меняем местами все точно так же изнаночный ряд всегда вяжем по узору в каждом лицевом ряду мы делаем эти перебросы вот таким вот образом продолжаем наше вязание Глядит этот узор, вот правда, смотрите, ну прелесть, прелесть. Я рада, что я все-таки решила это видео переснять, хоть будет вам нормально, уже не будут возмущаться так, там комментарии, мама не горюй. Этому видео три года, но я его не удалила, потому что жалко, но информация это классная, ну вот теперь переснимаю, чтобы была та же классная информация, но уже в нормальной подаче, девчонки. Ширину я вам сейчас измеряюсь и скажу вот если вот она тянется вот тянется тянется видите, понятное дело что этот узор будет вот смотрите тянется до 60 сантиметров вот, чтобы вы не спрашивали какой размер вот я ее натянула до 60 да тут и больше вот если максим но в любом случае если вам нужно большой добавляйте рапорт. вот 6 петель добавили на один рапорт больше и вяжите ну, я сейчас еще раз меряю, все-таки по максимуму насколько вот это вот 65 даже сантиметров я натянула. Высоту. Ну, объем смотрю, смотрите, девчонки, подгонять я по себе. Я считаю, что для стандартной головы вот этот нормальный, можно убрать пару рапортов для детской шапочки. Вот. Так, высоту у меня 24 сантиметра, и теперь я буду делать сокращение. Сокращать мы будем очень быстро. Первый ряд, девчонки, косу вяжу, как и вязала. Ой. Расчлененком получилась расчлененная нить. А там, где 2 изнаночные, я просто их провязываю 2 вместе. Вот. И так до конца ряда. То есть все изнаночные я провяжу по 2 вместе и сокращу эти петли. Вот. 2 изнаночные я их провязываю вместе. И так до конца ряда. Так, провязала я ряд до конца. Теперь изнаночные я вяжу без изменений. Просто провязываю изнаночный ряд по узору. 1 лицевая, 4 изнаночные. Так, следующий ряд, девчонки. Вяжем таким вот образом. Изнаночную вот эту одну уже провязываем как изнаночную просто. А где у нас 4 лицевые, вяжем 2 лицевые и 2 лицевые вместе. Видите, я поменяла местами, чтобы у нас был поворот сюда и сюда. Справа налево, слева направо. Видите? И так до конца ряда. Еще раз повторяю, вот две петли я просто поменяла местами, вернее, повернула, развернула их сюда и провязала две вместе. И так, вяжем до конца ряда, сокращая вот в каждой косе по две петли вот таким вот образом. Продолжаем. Так, изнаночный ряд я провязала, теперь следующий лицевой изнаночную опять провязываю 2 лицевые провязываю вместе изнаночная 2 лицевые так до конца ряда и изнаночный ряд по узору видите вот так вот наша макушка начинает вы так и последнее почти последнее вот здесь вот я поменяю местами изнаночную с лицевой и провяжу 3 вместе местами поменяла чтобы лицевая как бы была основной а теперь уже ничего не меняю просто провязываю до конца по две вместе лицевую и изнаночную петлю так и последний изнаночный ряд тоже изнаночными петлями по 2 вместе это чтобы нам легче было эту макушку стянуть тоже последнее наше действие перед сшиванием вот эти вот две тоже я провяжу как две вместе. Теперь, вот видите, совсем немножечко, несколько петель осталось. Обрезаю по длине нитку, чтобы она э, мне ее хватило для сшивания. Продеваю в иглу. И продеваю вот эти все петли. Собираю на иглу. завязываем сшивать буду за кромочные петли вот таким вот образом иголочку так сшиваем мы хороший теперь хочу сказать по поводу если в круговую там возникает вопрос у девчонок все очень просто можно вязать в круговую чтобы не сшивать я мне просто удобнее вот так вот, показывать вам на ровном полотне не, не круговом вот. но если вы показывают я вам сейчас просто кратенько объясню если хотите вязать в круговую все то же самое только набираете петли минус вот эти две кромочные то есть кромочные не считаете просто считаете число кратное 6 на вот эти вот рапорты ну, с учетом ваших ниток плотности вязания и объема головы соответственно но плюс две кромочные как я говорила в начале, не надо набираем число петель 6 и вяжем на круговых спицах как соединять можете посмотреть в мужской шапки у меня есть на канале как соединить это в а вяжем соответственно учитываем что у нас один ряд лицевой один изнаночный в этом узоре то мы вяжем один ряд перебрасываем косы вот эти второй ряд мы вяжем просто по узору вот вами будет через ряд и все то же самое то же самое макушка все очень просто так что хотите в круговую соответственно в круговую получится вообще совсем другой вид поэтому я бы вам рекомендовала вязать в круговую эту шапку конечно не так удобно и комфортно но зато оно того стоит девчонки поэтому я считаю стоит заморочиться вот что хочу еще сказать под эту шапку варежки подходят которые я вязала на двух спицах очень схожие узоры. Еще я из ниток одинаковых вязала, так что у меня в любом случае это будет комплект и пойдет он кому-то в подарок. Вот так вот. Так, здесь я вот сделаю узелок. Теперь вот смотрите, что я. вторую вот эту нить которая у меня осталась после набора я так. так все девчонки вот видите так вот она наша шапка вот так вот одеваете там она получается тыковочка такая симпатюлечка вот смотрите как подходят под нее варежки так что варежки тоже вяжем, не за забы... Смотрите, какой классный комплект, правда? Хотя узор, узор такой же, девчонки. У нас узор вот здесь вот состоит из половины вот этой косички. Так что вот прекрасный вам комплект. Сейчас вот она. Соответственно, если вязать не такую глубокую, то можно сделать вот так. Ну, это отворот. Я имею в виду минус. Вот эти вот сантиметры если убрать девчонки вот смотрите 8 сантиметров если убрать получится такая шапочка по голове да вот сейчас она у нас стыковкой вот она все А я с вами, девчонки, прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.